Женщина в семье, да, тема огромная, особенно в современном мире, потому что раньше было просто, был, например, было ряд законодательных таких, как, например, вещей, как домострой, где было четко прописано, что женщина, и начиналось все, что она из ребра дама, ну, в общем, полное унижение женщины. Сейчас женщины вышли на свободу и оценили свою, свои ресурсы, свои возможности. И поэтому такой простой подход, э, вожжи э, на косяк э, уже не действует. Скорее всего, она может взять эти вожжи и еще отходить мужчину. И такое бывает. Так вот, женщина в семье, какие же здесь э, уровни э, ее влияния, я бы так сказал, не ответственности, а влияния? На что? В первую очередь на атмосферу в семье. Она создает атмосферу. И вот это очень наглядно можно увидеть. Заходишь в какую-то квартиру, где женщина-женщина, то там ты чувствуешь такую атмосферу, такую приятность, такой комфорт, уют и так далее. Ты понимаешь, что ты попал в женское пространство, и женщина творит вот это пространство. Так вот, атмосфера. Создание атмосферы – это первое, первая задача женщины. А атмосфера создается ее состоянием, ее собственным состоянием. И вот здесь нужны мужчине включиться, нужно помочь мужчине. Мужчина должен помочь женщине иметь вот это женское состояние. Всячески ее оберегать от большого труда, от изнашивания, от лошадиного труда обязательно должен ее больше радовать, должен предоставлять ей больше свободы, чтобы она могла распоряжаться своим временем, становиться легкой, радостной. Вообще радость женщины это показатель зрелости мужчины. Радостная женщина показатель зрелости мужчины. Так вот и тогда атмосфера будет в семье классная. Так еще раз говорю, главное что Нужно, главная функция женщины – это создавать комфортную атмосферу в семье с помощью своего состояния.